Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Все знают и любят итальянское блюдо лазаньи. А кто-нибудь слышал о лазаньи турецкой? Я в это блюдо внесла кое-какие изменения. И вот что получилось. Если я вас заинтриговала, досмотрите этот ролик до конца. Обжарить фарш с луком. Добавить измельченные помидоры и зелень. Приправить по вкусу. Готовую начинку полностью остудить. Натертые кабачки избавить от лишней влаги. Яйца взбить с растительным маслом. Посолить и влить молоко. Довести до однородности. В смазанную форму Раскладываем два листа теста фила, оставляя с двух сторон небольшие шлейфы. Заливаем немного яично-молочной смеси. Расстилаем еще один лист теста. И опять заливаем смесью. и еще один, на который выкладываем и разравниваем мясную начинку и тертые кабачки. Далее ложится следующий лист фила, на него жидкая смесь. Повторяем два раза. Посыпаем тертым сыром и перекладываем слой еще одним листом теста. Как вы знаете, тесто фила очень тонкое. Чтобы слои были четко разграничены, листов лучше не жалеть. Заканчиваем начинку. Заправляем остатки теста вовнутрь. Поливаем яично-молочной смесью. Посыпаем сыром. Накрываем последним листом фила, разрезаем блюдо на порционные кусочки. Я сверху посыпаю кунжутом и отправляю блюдо на самый низ духового шкафа на 45 минут при температуре 180 градусов. Блюдо получается с тонкой хрустящей корочкой и сочной ароматной серединкой. Вкусное, сытное и необычное.